41-летняя Джессика Симпсон похудела на 60 килограммов и выглядит пугающе. Звезда двухтысячных Джессика Симпсон давно не появлялась на публике. Почти всю жизнь 41-летняя актриса борется с лишним весом и сидит на диетах. Однако после третьей беременности и родов Симпсон сорвалась. Из-за проблем со здоровьем ей пришлось повременить с ограничениями так что лишние килограммы начали расти с бешеной скоростью, и женщина поправилась до 108 килограммов. Для Джейски стал серьезным стрессом. Она стала пытаться похудеть жестко, ограничив себя в диете. В итоге за несколько лет она сбросила больше 60 килограммов, и теперь весит 45 и продолжает питаться воздухом и салатными листьями, выглядя при этом удручающе. Недавно знаменитость появилась на публике с ребенком. Ее сравнили с бабой-егой, заподозрив анорексию. Но Симпсон улыбается и говорит, что чувствует себя хорошо. А вот так она выглядела в былые времена. Ух. Кстати, на то, что актриса пропала с радаров и запустила карьеру, повлияло в частности ее увлечение алкоголем. Много лет Джейсика спивалась и лечилась в клиниках. Недавно она отметила Четыре года трезвой жизни. роспро специально для сайта paparazzi.ru Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всего вам доброго и до грядущих встреч!